Хиспект режет? Не режет, но письку отрежет. Зрители с Ютуба, здравствуйте. Смотрим видос Никоглая, один против всех. Разоблачение на стримеров должно было быть. очень ждали все вместе. Я говорил, что я буду этот ролик смотреть. Сегодня мы вместе с вами его посмотрим, и я, возможно, что-то скажу, свое мнение по этому видосу. Но сразу хочу предупредить то, что я не особо в курсе всей ситуации. Я очень поверхностно в этом разбираюсь. И разбирался, по сути, только когда все это начиналось. И в курсе футболки и Меги. И все. Больше я не в курсе практически. Ничего Плюс у меня был небольшой диалог с Артемом Графом Вот, поэтому со своей колокольни Такого поверхностного челика Сегодня буду как-то это размусоливать Возможно, прибуждаю нарезка долгая Лучше предпоститесь чем-нибудь вкусненьким Вот, приятного просмотра Чатик тоже с вами поздоровался Погнали Всем привет, ребята, с а вами блять. Я, Николай Лебедев Также известный в интернете, как Никоглай Скажи... Лебедев Стоп, его зовут Коля Лебедев, типа Лебедев это его настоящая фамилия или что? Я просто впервые узнал об этом. вы когда-нибудь замечали, то, насколько много хейта, ненависти и агрессии удосужилась моя персона в интернет-пространстве? Заслужено? Я думаю, что вы наверняка полностью заслужено то, сколько чего он делал в интернете и то, сколько он делал конкретным личностям. Это полностью заслужено. Да, замечал. В принципе, справедливо. Видели негативные комментарии в мой адрес? Я думаю, вы наверняка видели высказывания блогеров. Выродок выглядит комментарий взвешенным и весьма в чем она не права Ребята, такой пиздобол, вы бы знали. Мне кажется, никак... в чем он не прав в чем он, он не прав, прав. один ролик э, его надо побить побрить на волоса да сам Никоглай, царапал себе лицо своими на маникюренными ноготочками. Он такие в школу приносил, чтоб в субботу не Я об этом, кстати, тоже говорил в той нарезке, когда. Ну, не нарезке, короче, на том стриме, когда я смотрел вот эти вот 16 минут, за которые мне, кстати, предъявили. Типа я не разобрался в ситуации, посмотрел всего лишь 16 минут. Я хотел всего лишь посмотреть, вот 16 минут именно и хотел. Больше у меня не было желания смотреть на стриме. Но я потом ознакомился с этим соло. И я там тоже дошел до момента, вот с этими поцарапками. И да, это выглядит так, как будто он просто взял и поцарапал себе голову. У меня вот болезнь Конглобатные угри да, э, последний видос на канале выходил я тоже вот иногда могу взять себе что-то раскорябать и у меня тоже такая тема будет ой смотрите меня вот видите вот эту красную штуку меня короче э, мвд била жестко ногами это х... полный тебе в рот и на усы Твою тарабанил 40... <сесс> О, это, это, это, это, это мой человек <сесс> Давайте в этом видео мы с вами разберем И ответим на несколько важных вопросов Блять, он вообще не выглядит чел как человек, которому хочется доверять Короче, я уже говорил, что он похож на моего брата А мой брат редкостный пиздопал И он выглядит прям один в один, как он Делал ли я запрещенную рекламу? Да Почему российские видеоблогеры так яро меня ненавидят? Потому что есть за что ли я раньше Россию, а сейчас просто переобулся? Что я Похуй. потерял и что я приобрел после того, как Похуй. открыто поддержал что ж, давайте по порядку. Реклама котиков. Делал ли я запрещенную рекламу? Как вы знаете, очень сильно разлетелась новость о том, что я рекламировал неподобающий файлообменник. Я бы хотел вам äh, посоветовать... Äh надежный файлообменник и естественно блогерское сообщество в первую очередь российское угу. не могло обойти это стороной. обязательно подметить. они настолько громко кричали об этой самой запрещенной рекламе что сделали вклад в рекламу этого файла-обменника уж побольше моего. А какой здесь может быть вклад? Извините меня, если вы думаете, что вот есть какая-то проблема в этом мире, вот не знаю. Я, конечно, категорически это осуждаю, но, допустим, кто-то где-то в какой-то стране, кого-то вот, ну, ну что-то вот происходит такое. Я, блядь, не могу это на Твиче говорить, сори. А, вы понимаете, о чем я? Какое-то преступление происходит перед человечеством, да? И, ну, как бы... По мнению Никоглая, нужно было молчать и просто терпеть. Ну, просто банально, э, мы же не освещаем эту ситуацию со стороны, блять, посмотрите, есть файлообменник. Всем рекомендую. Мы это освещаем, как смотрите, это пиздец, это реклама котиков. Мы это... в этом контексте только это говорим. Это Нет. дискредитирует Собираюсь эту рекламу. Путинка. Вот он, у Никоглая такая претензия: типа, он прорекламировал котиков, и все стримеры, обсуждают эту ситуацию, также рекламируют котиков. А, только стримерам за это не платили, и типа, но это еще больше распространяет эту информацию, так и было задумано. Может быть, он сейчас скажет, а может быть еще что-то, что типа мы виноваты, что вот это распространяем, но я думаю каждый согласится, что кто-то озаглавляет ситуацию с плохой точки зрения, что типа смотрите какой пиздец, смотрите какой долбоеб, смотрите что происходит, то тогда наоборот получается, что ты идешь антирекламу. То есть да, как говорится, черная реклама тоже реклама, но это работает в отношении только блогеров, каких-нибудь медийных личностей. Да, там черный пиар, вот именно, как пиар работает. В отношении такого наоборот это возможно привлечет внимание к проблеме, возможно государство или еще что-то возьмет и начнет бороться более активно вот с этой проблемой, с тем, что такое происходит, то что какие-то личности по типу некоглая могут взять и спокойно рекламировать Котов. Я, блядь, рэп зачитал только что Думаю, каждый с этим согласен Что, ну, освещение этой ситуации Никак не дает рекламу этой площадке. Для тех, кто хотел найти, тот и так бы нашел Это как с казино, наверное, может быть, работает чуть-чуть Но так хотя бы есть шанс Что освещая эту ситуацию Мы, ну, возможно, власти это расскажем Что типа, вот смотрите, что за пиздец происходит Боритесь с этим Наркошок были мы с Маразмом в прямом эфире мы сидели, Это все разоблачали А тут то не стесняясь сидит на Твиче С эмблемой запрещенной торговли. Это башня. пиздец это Нету ничего хуже рекламы вот такого Я никогда не осуждал рекламу букмекерских контор Потому что это нормально э, Осуждал рекламу казино, но я могу понять людей, которые играют в казино У некоторых такой образ и в принципе аудитория И в принципе контекст, что как бы, но нормально а, Но Вот когда котов начинают рекламировать Это пиздец конкретный Это уже грани которого ничем невозможно оправдать. Это конкретный человек рекламирует то, что убивает людей. Это, это прям пиздец. Вобьешь просто в Яндекс или в Google, uh -huh. попадешь на зеркало сайта. И там все прекрасно. Видишь, что там продают, что там можно купить. И полетело там братишки, он много стримеров. Так блогеры сами раздули тему. Так... Так бы никто и не знал, что это запрещенка. Меня... Это такой бред. Это такая претензия ебаная. Это не знаю, это манипуляция детского садика какого-то. Опять же, я уже объяснил причину. Освещая эту ситуацию, мы наоборот показываем, какой пиздец. Те, которые хотели найти, они так бы нашли. Это уже зависимые люди. Но... Так бы хотя бы с крупной площадкой боролось бы государство, там, допустим, или еще что-то. Хоть какие-то ведомства, хоть что-то бы с этим сделали. То есть освещение ситуации, что вот смотрите, какой пиздец, чтобы дальше человек не мог прямой рекламой заниматься подобного. А прям после стрима ну и что, давайте читать. второй, третий, четвертый стрим, пятый, блядь, ебанем, Ну и хули молчать. Это понимают и зрители. Да, да. И они сами понимают, когда оставляют прямые ссылки, на рекламу этого самого файла обменника в своих видеороликах. Чего? Что чего? Же. Чего? Чего? Чего Чего он скопизданул только что? Оставляют прямые ссылки. Кто как, оставляет? И зрители. И они сами понимают, когда оставляют прямые ссылки. Чё нахуй? Кто-то, кроме Никоглая, оставляет прямые ссылки на рекламу вот, вот, вот этого вот? Что, блядь? Что он только что высрал? Есть хоть какой-то пруф, пожалуйста? Я впервые слышу о том, что кто-то из стримеров кидает прямые ссылки на, на, на, вот, этот, на вот эту хуйню. Можно ПРУФ? на рекламу этого самого файла обменника в своих видеороликах. Что ж, давайте с вами разберем ту самую рекламу. Вот так выглядел рекламный бриф. Здравствуйте, меня зовут Максим. Я представляю интересы Мега-Хранилища данных. Компания Мега-Хранилища данных хотела бы обсудить детали размещения рекламной операции на стринг площадке Twitch TV. Время размещения один стрим. Пакет размещения ⁇ футболка ⁇ что-то замазано. Голосовая интеграция ⁇ во время прямого эфира ⁇ облако Мега-безопасно облачное хранилище и быстрая передача. Показ сайта. Если вам интересно данное предложение, могли бы выскинуть вашу статистику. Также отправим вам готовый макет футболки, который нужно будет сделать. То есть на какой-нибудь, типа, все майки заказать или что? Короче, если сейчас он будет профовать, что вот он рекламный заказ, и я всего лишь реально рекламировал файлообменник, тогда каким же нахуй образом мы смотрели с вами видоси Маразма, ну и, в принципе, у него на стримах? Он конкретно, когда вводит в поиск, у него слэш-слэш-слэш мега. И конкретно, ну, есть вот про... как? Короче, про... ну, блядь. Я, я, я не знаю, как это говорить на Твиче, это я вот так вот филигранно сейчас пытаюсь язычком вернуться. Но вы же сами видели вот этот слэш слэш слэш, и у него там еще в чате было написано наркошоп или как-то так которой... Если он не знал, тогда почему он гуглил? Он знал, он смотрел, он прогуглил, что он на самом деле рекламирует. Так что если он сейчас будет этим оправдываться, это пиздец. ...отправили на почту моему менеджеру. Если вы обратили внимание на этот рекламный бриф, то вы видите, что здесь ни слова о ссылках, ни слова mm -hmm. о каком-либо упоминании, ничего запрещенного, ничего чернушного. Всего. Да, но при этом ты рекламировал конкретно то, что рекламировал. При этом у тебя... Он, по-моему, вначале даже вставочку вот эту дел, где он э, печатал. Там прям конкретно вот это с, с тремя слэшами конкретно. Но, вот он наракашоп гуглил. Два условия. Одеть ебаную футболку и сделать 30 секундную интеграцию файла обменника. Надежный mm -hmm. файл обменника. В общем, облачное хранилище вмещается бесплатно до 20 гигабайт. То есть вы можете создать бесплатный аккаунт, зарегистрировать бесплатно, мешается до 20 гигабайт, также перекидывать файлы. Он будет как-то оправдываться насчет нескольких слэшев от этих. Да, вот вот, насчет. Короче, Толя, можешь мне, пожалуйста, прислать, где вот именно его поисковые запросы были? Друзьям, Если кто-то а может, вот пришлите, пожалуйста. Обычных хранение, спасибо. да, ребят, пришел. Домой. Ну и смеется он, наверное, просто так, да? Ну типа по приколу засмеялся, но хихинка в рот попала. Я просто выполнил рекламу по рекламному брифу, который мне отправили. Что 5:35? Никакого упоминания, никакой ссылки, никакой пропаганды, ничего чернушного я не сделал, не дал и не сказал. И лишь сидел в футболке с неподобающим логотипом. И да, я согласен, что это не Я вам гарантирую нахуй, процентов пруфов у меня не будет, но думаю, для всех очевидно, что и этот видеоролик это тоже реклама этой хуйни ебучей. Он сжигает футболку мега, обязательно показав ее именно логотипом. Не сминает ее как-то, ничего, выкидывает ее именно логотипом. А, я согласен, что это неправильно было с моей стороны. Потому... Случайно получилось. Ну-ка, да, да, ти. И рвет ее тоже логотипом. Логотипом. Три получается у него реклама этой штуки заказали. Серьезно? Ой, а что это такое? А что это такое? Мега-даркнет. Ой, я не знал, что я рекламирую чернуху. Я рекламировал просто файлаббиник. А что ж тогда он гуглил мега-даркнет? Ну как так вышло? Случайно, пацаны. Случайно логотипом несколько раз показал в кадр. Случайно э, гуглил даркнет. Случайно. Ну, да, опять же, логотипом вот Но поймите меня, я блогер, который просто занимается своим делом Я не отфильтровываю свои рекламы и я ей не занимаюсь угу. Эту рекламу читал И просто так у тебя заранее было Ты не отфильтровываешь при этом Ты загуглил перед тем, как вот это все рекламировать Что то на самом деле рекламируешь И при этом ты специально потом, наверное Ну, это же не специально, а случайно показывал все это логотипами Принимал не я Эту рекламу принес мне мой менеджер Условие было простое Виноват менеджер Не, не как... Все претензии к менеджеру Какому-то абстрактному А то, что он гуглил, да я уже устал повторять Всем так настолько очевидно, это просто пиздец Я не знаю, в это поверит только какой-нибудь полоумный Маленький, не знаю, креветочка вот такая Чисто бегает, а не знаю, у него есть сейчас фанаты какие-то вообще То есть, условно, раньше, когда Он был тиктокером, длинноволосым Его смотрели маленькие дети и Какие-нибудь девочки, которые типа, ой, Никоглай красивый Сейчас-то его кто смотрит, но он же, ну вообще Ну типа, блядь, некрасивый никак Он похож на моего брата двоюродного Что это такое? Комменты денег. чекни, потом чекним комменты. файла обменника получаешь свои деньги. Все, никакой чужнухи, ничего подобного не было. Святой человек. Святой. Рекламировал а файл обменника. Здесь начинается обменник. очень интересная часть, часть того, как с этой рекламы заработал не только я, но и люди, которые громче всех кричали об этой рекламе. На этой таблице представлены люди, которые призывали публично к травле в мой адрес. Бля. Вот это, вот это вот забавная штука мне, мне сегодня буквально слэш писал Просто ну там, там сообщение было из разряда Братан, посмотрел твой ролик, держись, очень тронул за душу Всего тебе хорошего Короче, просто мне счастья, удачи и хороших дней пожелал Вот этот слэш При... Приятно И ставили под сомнение каждое мое слово Давайте сейчас по порядку с вами разберем каждого из них И первый на очереди среди всех Наш любимый Итак, этот человек выпустил про меня около пяти отдельных видеороликов. И посыл в каждом видеоролике был всегда одинаковый. Всего лишь один. И, наверное, он виноват еще, потому что он сделал про тебя ролики. Ну, блин, у некоторых э, людей контент построен на том, чтобы делать э, о, о, о инфоповодах ролики. Блять, э, с таким же успехом можно было бы, не знаю, обвинять какие-нибудь новостные каналы. Знаете, вот ТГ канал делает новости, YouTube канал какой-нибудь новостной. Обвиняя их, типа, блять, осветили ситуацию. На ну, ебаный рот. но понятное дело, для чего Маразм это делает, и кто может его осуждать за это. Он, ну, по сути, это его работа, он на этом живет, и это смотрит. Это нравится, и он свое мнение высказывает Подписчикам нравится, ему по кайфу Инфоповод, все в плюсе, кроме, ну, собственно, Коленьки Хотя он скажет, нет, я получил рекламу С этого, ну блядь, ну какая реклама нахуй это только все больше и больше тебя загонять Это, это продлится, не знаю, но буквально Я, я уже говорил свое мнение с, с, Когда с Артем Графом говорил Почему-то мне кажется, что Никоглая буквально через полгода Вот не будет вот так вот В медийной повесточке каждый раз слышаться На левой руке Серьезно не сломали ни одного ребра Все, что предоставил николай в своем ролике Это какую-то справку Длинность этой справки, честно говоря Доверие у меня особо не вызывает нарезал, Никоглай, кстати немного... Охуенно нарезал мы смотрели э, видос Маразма, и он просто высказывал свой имха, что я не доверяю. Ну а здесь он как-то подрезал еще ебану жестко. Человек сказал, что справку я поддел, но да. при этом справки у... Да, но, типа, справку может любой нарисовать Вот эти штампики ничего не значат Я просто, опять же, я уже приводил пример Я когда в детстве болел, у меня, типа, в личной гланды гнойная ангина И когда я болел, я просто мог прийти в больницу И, ну, мне просто выписывали справку То есть я даже ничего не показывал, не доказывал Мне просто писали справку, я освобождался от учебы в школе Все, подделать справки не стоит ничего Это либо делается по доброте душевной, за красивые глаза Либо, не знаю, за коробочку рафаэлок Блять, а он тут пытается показать, что справка с больницы какая-то действительно справка ну, блядь, ну, для меня справка с больницы, опять же, не доказательство ничего Да у тебя банально может быть знакомый, знакомый, знакомого, знакомого И поставить этот штампик ничего не будет э, медицинскому вот этому работнику за вот этот штампик э, Криво поставлено, условно А ты докажи, что он типа не болел Вот болел А как может, не знаю, какой-то суд или кто-то еще доказать, что не болел Поэтому это даже не рассматривается, это типа похуй Тут на совести врача все и указана дата, время, место, имя, фамилия, Жесть. врача, печати И абсолютно очевидно, что такую справку подделать просто невозможно Действительно, поэтому она распечатана именно вот в таком формате То есть отсканирована ну, блядь, ну, невозможно подделать, блядь А почему ты не сфотографировал ее на телефон? Почему это именно отсканированная штука? Почему ты не взял и не сделал, ну, типа, фотографию Где будет видно, что печать, это печать синего цвета, Печать печати и абсолютно очевидно, что такую справку подделать просто невозможно Настолько очевидно, что сейчас у нас в 2023 году никто не знает о существовании фотошопа Никто, блядь, из нас не знал Можно Человек говорит о том, что у меня нету проплешин после того, как мне руками вырывали волосы кажется, что это обычное бритье налоса обычной Черкаш. машинкой, ни одного шрама, просто сплошные короткие волосы. И буквально на следующем стриме я ему показываю, что проплешины у меня все-таки присутствуют. Покажи. Да, блин, что, Ой, что блять, блять, я, я уже говорил вам насчет от этого черкаша. Вот сейчас, ну, чат подтвердит, короче, плюс чат, если у вас или у вашего друга знакомого, короче, вы видели, у пацанов очень часто есть сзади вот такая вот проплешина, это, грубо говоря, кто-то в детстве об что-то уебался, и у тебя просто волосы в этом моменте перестают расти, то есть в детстве ты об что-то ударился, а может быть это генетически какая-то такая хуйня, я вам больше скажу, у... Четверых моих друзей, ну, остальные просто с длинными волосами. Есть такая хуйня. Вот просто у четверых. Ну, блять, у Никоглая получается тоже. Я этого черкаша настолько часто видел. Вот именно это видно, что это не свежий шрам, это не какая-то красная штучка. Это видно, что не какая-то там, не знаю, царапинка, кровь или типа того. Времени-то мало прошло, он должна быть как минимум покраснение. Опять же, для. Ну. Я, я просто, ну, может быть, кому-то, да, но это прыщи. Это прыщи, которым месяц, блядь. Вот, вот, это, вот эти все пятна, вот это вот видите, красные, это не прыщи. Я спокойно их трогаю, это не прищи. Это пятна красные. То есть, если у меня прыща вот так вот долго проходит, у него что, за регенерация, блядь, за неделю происходит, или как? Или почему не видно никакие покраснения вот, ну, на стриме, вот когда это было в цвете? Почему это просто у вот черкаша именно такой детский? Видно. Вот она, блядь, проплешена, типа, четко. Показал какой-то черкашный голове. Но при этом, человек, который записывает этот видеоролик, так и другие участники сегодняшнего нашего разбора, все почему-то как один полностью игнорируют слова члена ОНК Москвы, который работает при президенте Алексея Мельникова. -а -а -а. Процесс ä, применения к нему физической силы, да, избиения и принудительной стрижки снимался с сотрудниками на телефон. Очевидно, что... И что это доказывает? Процесс избиения снимался сотрудниками на телефон. Пруфы? Пруфы? Или что, что это конкретно доказывает? Избиения были, но чер... Ну, да, давайте даже предположим, что избиения были. Но типа никто же не отрицает, что они могли быть, да? Только пруфы, которые приводят Никоглай, абсолютно неубедительны. То есть вот этот черкаш, это точно его не били. Сто процентов, бля, буду базарю. Может быть, где-то его действительно ударяли, что-то с ним было. Но те пруфы, что приводят Никоглай, вообще никак не сходятся ну, с тем, что мы видим. Человек, работающий при президенте Российской Федерации, абсолютно не преследует цели как-либо мне помочь во вред себе и своей стране. Он зафиксировал побои на мне. Об эту пользу в том числе говорит то, что у него на голове есть ссадины. Он Где? лично видел своими глазами нарушения в центре временного содержания. Я не знаю, честно, что это за человек вот этот вот, который при президенте что-то там, может быть просто громкие имена. На самом деле, чел ничего не значит из себя. Но, допустим, опять же, я, никто же не отрицает то, что там возможно что-то было возможно, какие-то царапины, еще, но не знаю, по моему, выглядит как полная хуйня. Вот эти вот, э, опять же, он, он показывает руку, типа там гематома, или как вот мне объясняли, что типа это не синяк, это гематома, что типа я не прав э, Опять же, может быть оно и было, но опять же то, что Никоглая пытается впруф вот эта справка, черкаш на голове, царапина на лице Это все можно вот, оправдать, что типа справка поделывается, э, вот этот черкаш, это сто процентов его не били э, И вот эти вот, э, не знаю, причечки, которые вот у него вот на этот, этой фотке, э, вот этой, это опять же просто как будто расковырял Граждан, где меня содержали, ему невыгодно говорить эту правду Значит, но, все равно... но невыгодно говорить, значит, э, ну, говорит правду Ну, а если ты, допустим, ему денег дал, ну, как вариант чисто, ну, вот, коррупция, вот как ты говоришь Но ее говорит, потому что из России еще не перевелись хорошие люди Но почему-то угу. весь список... Наших... Поэтому ты собираешь теперь деньги на то, чтобы убивать... Э... Ладно, я, я, я очень очень... до этого, скорее всего, потом позже дойдет. Сегодняшних гостей полностью его игнорируют. Скажу честно: я, ей-богу, не собирался делать уже четвертый видос про Никагвая. Встает вопрос: а зачем? Стримеры игнорируют вот этого человека, потому что это, опять же, неубедительная какая-то херня. Ну, то есть, какой-то чел что-то там подтверждает. Никакого видео, никаких, опять же, настоящих справок, настоящих, то есть физических, имеющихся на руках, нету. Никаких результатов тоже нету. Есть слова просто какого-то политика о чем-то там. Или не политика. Я даже не знаю, кто это такой Но, опять же, его слова как будто вот ничего не значат Может быть, поэтому никто на это внимание не обращает Потому что есть ситуация посерьезнее То, что ты пиздишь в других моментах И рекламируешь запрещенные вещества Чем он так нагло врет? Почему не сделать просто субъективный разбор ситуации и поделиться своим мнением, как она есть? Почему ему обязательно нужно выставить меня в плохом свете и наговорить на меня, как... Потому что ты всех уже заебал конкретно. Почему, почему, почему? А почему ты вызывал чеченцев какой-то девочке на квартиру? А почему ты занимался травлей всяких блогеров в интернете? А почему ты а, наебываешь аудиторию, рекламируешь казино? А почему ты? А почему ты? А почему ты? Ну а знаешь, сколько бы ты говна не делал людям, вот тебе, ну, как бы ответка от людей. То есть он реально задается вопросом почему, зачем, за что? Потому что, Коля, Теперь потому что. Сюда. Я как бы сам признаю, что по сути мой последний ролик про Никогла эту хуйня помойную моему довольно поверхностный. Там чисто сплошная субъективщина из <связано> по пиздилке за столом. Он пытается разбирать маразма на таком полном серьезе, я не знаю, ну... Ладно, я надеюсь, тут будет про Артема Графа, потому что тот чел прям реально очень пристально следит за Коренькой и там вообще нормально. На полторы Икс, давайте на полторы Х. Я тоже типа с удовольствием поставил, потому что он очень медленно говорит. Совет потратил свое время и силы на то, чтобы выпустить материал, в котором он открыто говорит вещи по типу. Маразм потратил время и силы. Если не ошибаюсь, у маразма монтажер есть, если я правильно понимаю, все, что он делает, это он озвучивает. Насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь. Он делает ролики каждый день. Маразм делает ролики каждый день И э, потратил силы, это как бы, ну, потратил еще один день Человек зависим от хайпа И верить ему на слово, где из пруфов предоставлена только справка в электронном виде Ну я, честно говоря, отказываюсь А после Да, этого... да, справка в электронном виде Что это пруфает? Может быть, в чате есть какие-нибудь умники, которые объяснят мне Как вот эта вот справка, которая в электронном виде что-то может пруфовать Ну, то есть, нарисованная какая-то картинка в интернете В фотошопе Как она может что-то пруфовать? Есть какая-то физическая справка, где видно точно, что вот э, Ставили печати есть какой-то конкретный, не знаю, доктор, чтобы узнать, кто конкретно ставил? Нет? Сам же открыто признает, то что это помойная хуйня, на которую не стоит обращать внимание. Потому а что это маразм, потому что это маразм, это у него отношение такое к своему контенту. Он делает видео только ради денег, все. Он об этом всегда говорил, говорил, говорит и будет говорить. че ты сейчас к нему так приебался? Я не понимаю. Есть более конструктивные челики, которые тебе чуть больше придяв хуярят, чем маразм. Он поверхностно смотрит только со своей стороны. Тогда она снималась? Что? А вот вам еще один персонаж. Хесус. О, сюда. Вот мне интересно, Хесуса я вообще не слышал, что он говорил. Братишки нас слышал, Артема Графа слышал, Маразма слышал, Соболева не слышал. Короче, ну про Хесуса интересно. Популярный стример, по совместительству, один из главных моих хейтеров. Также давал немало предвзятых поверхностных комментариев касательно моего видеоролика. Вся голова была в окровавленных следах, как будто меня резали. Так, не, ну подожди, порез бы на голове точно сохранить. Как Нет. на собаке, блядь, рано заживает. Ну, после того, фото и видео, где у меня действительно присутствует пореза на голове, быстренько перей. Да какие-то, блядь, порезы! Но ну, объясните мне, как эти три точки могут быть порезами. Ну, блядь, для меня порезы это то, что режут. Это три черкаша ебучих, блядь, расковырял. Ну просто, блядь, сидит на нервах, начинает голову колупать, блядь, вот и расковырял. Ну как это может быть порезом? Я вообще здесь порезов не вижу. Вообще никак. Переобулся. Режу. На момент здесь были эти шрамы, вот. То есть, получается, это было именно в тот период, когда он реально сидел в этой в камере, то есть, вот этой вот хуйни, которые еще не зажили. Вот, поэтому да, вероятнее всего, это правда. И в ролике, и на стримах я показывал немало фоток, видосов и даже справок, учитывая, что обычно такие материалы дела достаточно. Сп... Справка, пацаны, справка. Я устал уже говорить о том, что это подделать как неху делать, но врач М -М Мамедов Э.М. А кто-нибудь обращался к этому врачу? Кто-нибудь вообще что-нибудь вот конкретно? Почему ты не мог? позвонить врачу, попросить личное подтверждение, если у тебя не сохранилась физическая справка, то есть листочек. Почему ты не мог позвонить врачу, раз уж такая ситуация, попросить подтверждение, что такая справка была? Почему вот именно, ну вот как бы вот что-то оно есть, но как бы ничего это не пруфает? Практически невозможно Становится очевидно, что это большая доказательная база И Хесус, ровно так же, как и остальные Просто выдал очередную предвзятую реакцию ради просмотров И ровно так же, как и остальные Проигнорировал слова Алексея Мельникова Я также добавлю, что недопустимо вообще, в принципе Применять к силу к человеку, который не сопротивляется да ладно К чему это было? Артем Граф о количестве несостыковок, предвзятости и откровенного в роликах я бы мог спокойно снять отдельное видео. Я это... тоже, кстати. Персонажа. Но очевидно, он не заслуживает такого внимания, так как это и есть единственный посыл его видеороликов: внимание к своей персоне. Да. Все, да. Все, все. Не, ну, ну, ну это да, как бы. Но в тот же момент Артем Граф э, много чего открыл людям глаза на тебя, Коленько. И начинал вот он именно с разбора тебя. То есть, если бы не Артем Граф, не так бы много людей знал, насколько ты хуисос. Поэтому я не скажу о нем в этом видео, ровным там ничего. Понятно. Серьезно? Серьезно? Ху, я. Те, кто знают, что он б они знают это и без моего видеоролика. Идем дальше. Блять, это, это, это просто пиздец. Я, я, я, я вообще не подозревал, что он настолько скипнет это. Ну, то есть, на, настолько похуй. Чел долбоёб, я не буду его разбирать. Охуеть. Охуеть. Артем Граф, это главный чел... На фоне Никоглая, который больше всего аргументов, пруфов и контента вкинул, чтобы люди узнали, кто на самом деле Коля. Это главный чел. И он просто берет, люди знают, что он долбоёб, я его не буду... Пиздец. Это просто пиздец. Ну, у меня нет слов. Тут, тут не нужны слова. Коля, это пиздец. А вот вам вообще один из самых смешных персонажей этой доски. Zex. Да, да, да, какой-то нонейм. No извиняюсь, перед этим человеком, которого вряд ли кто-то из вас знает. Вот его разберем, блядь, да. Маразма, который, не знаю, пару слов связать не может и делает видос реально только ради бабла, и всегда это открыто признает. Какого-то человека, которого никто не знает. Артема Графа скипнем. Потому что он долбоеб, зачем его разбирать. Хотя это это главный чел. А вот вот этих вот людей. Я в аху... вот это разоблачение. Один против всех, блять. Ты один против своего разума, Коля. С канала кто по жизни кто по жизни кто это Человек вообще утверждает о том, что я, оказывается, сам себя побрил на лоса. На 80% я почему-то уверен, что сам Никоглай срапал себе лицо своими на ноготочками и сбрил себе брови. Потому что я много таких видел. Что только собой не делаю, что только не придумают, лишь бы закосить. Да, действительно, я сам себя постриг, сам себе дал пизды, сам сбрил свои брови, сам. Это предположение человека. Ты сейчас это аргументируешь, просто иронии какой-то. Ну, блин. Нашел, что разбирать. То есть Артема графа не разбираем его ролики с пруфами и аргументами. А вот этого человека, который просто свой имхо высказывает, он, он даже прям говорит: мне кажется, мне кажется. Кажется. Он это на серьезке сейчас разбирает. Сам себя заставил извиняться на камеру. Так я еще и донбасс бомблю его себе, доказывает. Нет, я СМС не отправлять. И это лишь немногие из тех, кто заработали денежку на том, что агитировали травлю в мой адрес. А заработали они непосредственно от всеми на моей любимой Екатерины Мизулиной. Хуй... Охуеть! Он сейчас будет говорить то, что все блогеры получают деньги от государства, чтобы похэйтить Никогла. <свист> <свист> <свист> <свист> вот, вот, вот все вот эти вот, которые сейчас указаны, да? Коля, Коля. С чего я вообще взял, что они сотрудничают с Мизулиной? Да. Я бы хотела также поблагодарить блогерское сообщество. Пожалуйста, потому пожалуйста. Потому что многие из вас пишут нам. Мы наоборот с ними коллаборируем. Вот мне пришло предложение подстримить с Екатериной Мизулиной, например. Номер телефона Мизулиной. Ну, пришло и пришло, как это связано с Никоглаем. Я уверен на 100% никакая Мизулина, никакое государство не платило ни одному блогеру, чтобы засрать Никоглая. Насколько же это... Белочно, что ли со стороны Мизулиной. Ну, вот свяжитесь и там уже договоритесь. Я сейчас не ровлю, я серьезно говорю. Берите этих блогеров и предлагайте. Пусть они продвигают в массы там, я не знаю. Чего вы хотите, короче говоря? Сообща, да, со всеми. Я не знаю, можно ли. Может это тоже воспринимать как угрозу? Ну просто коллективную жалобу на одного гандона, который этим занялся. Как вы понимаете, их просьбу? А, вы... а, а как слова Зубылива сейчас связаны с Мизулиной? То есть он вставляет э, фразу про коллективные жалобы вполне, вполне разумная штука. Типа, я тоже поддерживаю коллективные жалобы на Никоглая. Точнее, я осуждаю. Но, но короче, вы поняли, он рекламирует наркотики, блять. Он забанен же, не? Не, разбаненный, по-моему, уже. Ну, блядь, это, это пиздец, только коллективно можно как-то решить эту проблему. Это вполне разумно. Но причем тут Мизулина и я хз. Зубрев ничего не сказал про Мизулину конкретно сейчас. Про коллективные жалобы и Мизулина вообще, ну, типа, в словах его не было. Слышали. И вот, со слов самой Мизулины. Они работают. Вчера один из блогеров показал отличную идею, как точечно блокировать негодяев, распространяющих наркотических препаратов и магазинов по продаже наркотиков. Работаем над техническим решением. Правильно, полностью поддерживаю, полностью одобряю. Это нужно решать. Опять же, я сам начал стрима, когда мы это начали смотреть, говорил, что как раз-таки блогеры и освещают для того, чтобы до государства дошло, как с этим бороться и что нужно это пресекать. То есть для этого как бы это все и делается, Да. То есть я на 100% уверен, ни один блогер не брал э, деньги от государства Мизули. На 100% уверен. Но в тот же момент я уверен, что может быть кто-нибудь там с ней и связывался. Но не для того, чтобы э, получить деньги, а чтобы реально блять, эту проблему решить сообща вместе сообща мы сможем зачистить руны думаете они делают это за бесплатно лично я так не думаю вот еще одна сумка чуть более двух миллионов рублей у перекупчиков а вот и третье подешевле всего за полтора совпадение не думаю итоги этой темы я выпустил ролик где поделился с... к чего это блогеры делают это не за бесплатно Покажу, сколько зарабатывает Мизулина, откуда у нее сумки. Но, ну, блядь, извините меня, девушка у власти, причем не такая уж и бабка, да, которые могут подарки делать. Я, я как бы не отрицаю то, что она, возможно, там коррупция или еще что-то такое. Но как связано то, что а, Мизулина платит блогерам, и при этом у самой Мизулины какие-то дорогие сумочки? Как это связано? Страшный... Он пытается вставить что-то вообще без контекста. Вырванный из контекста, полностью подбирая какие-то факты. То есть, ну, то, что он вставляет, никак не связано с тем, что он говорит. История и беспредела Российской Федерации в мой адрес. Эта история имела столько неопровержимых доказательств и фактов по типу видеоролика... Факты. Только члена комитета, он там Асквери все... Алексей... Факты. Мой факт это черкаш и фотошоп. Я, а, блядь, я Николай. Черкаш и фотошоп это наше все. Этим мы будем хуярить весь рютуб. Ну, типа, российский интернет. Я, блядь, гигачат, у меня фотошоп и черкаш. Эмиль Никола, По типу справок, по типу фотографий и видео видеобабоя. Что никто, в принципе, не сомневался из адекватных людей, я имею ввиду, в правдивости моих... Никто не сомневался, но при этом все эти люди. Ну, я вот про Соболев не знаю, Соболев не смотрю, но Лебедева и Стаса я смотрю, они уже постфактум потом сказали, что это пиздец. Типа, чел какой-то мутный, какая-то наебка, какая-то хуйня происходит. То, что они сделали, это ненормально, это дискредитация всей России. Она звонит знакомым силовикам, знакомый силовик. Он ставил их первые видосы, когда только это произошло. То есть, э, вот, вот то, что сейчас сказал Стас и Лебедев, это было, вот эти вот новостные штуки были сняты до того, как Никоглай выпустил вот это часовое видео. До. То есть, когда вот происходил сам процесс задержания, были вот эти вот новости, и они на фоне этих новостей записывают свои предположения, не зная еще, ну, вот того видоса и то, что ты потом пуфовал якобы. То есть, но ну, опять же, вырывание из контекста. То, что они потом говорили, ты, конечно же, не вставишь. и думаешь что она права, они начинают чувака прессовать так как будто он настоящий преступник, потому что она вообще не поняла, что происходит, потому что он просто в вот этом мизуле, на что с взять. С точки зрения экспертов, ну, вопросов очень много. Очень может быть, что ее подготовили западные спецслужбы для того, чтобы она разрушала российское государство изнутри. Но я искренне считаю, что все, что происходит с Тиктокером, Никоглаем в последние две недели это не он... просто безумие. Опять же, про Коля я ничего не знаю, потом он перезаписывал видос, где что-то другое говорил ХЗ, но про Лебедева и Стаса сто процентов они потом делали еще новостные ролики, когда уже выходил э, видос Никогл... И упоминали то, что они, ну, не верят этой истории. Безумие это квинтэссенция слова безумие. То есть мы могли бы взять слова из полки, там должна была быть описана эта ситуация и сноска на полях. Вот что такое настоящее безумие. Да и в конце концов эти люди смеялись, когда слушали про мои адские муки и страдания. Они <свят> на нем. А как тут можно не смеяться? Когда ты показываешь черкаши свои детские? Ну, типа, чел говорит, меня били ногами, показывает черкаш. Чел говорит, мне резали голову, показывает раско... расковыренные прыщи. Ну как тут можно не смеяться? Говорит, у меня будет железобетонный пруф, показывает какую-то обрыганную футболку. Ну, че, ш, чем это пруф? Ну, я тоже могу пойти футболку в грязи измотать. Говорит, я покажу вам справку, показывает отфотошопленную картинку. Ну как тут можно чему-то верить? Пока он лежал на полу. Серьезно, не сломали ни одного ребра? Актерище, он такой доболище, это пиздец которые сидят в чате и постоянно говорят, здесь Путин? Представляете, искренне радоваться и смеяться тому, что человеком. Да, ты сейчас искренне радуешься и смеешься, когда будешь отправлять деньги на Украину, то чтобы вот эта война продолжалась. но и опять же, он дальше, наверное, об этом поговорит, потому что он же там у нас теперь борец с Россией, русофобом жестким стал, просто потому что, но... Пытались сотрудники правоохранительных органов Которые вообще-то должны их защищать Я считаю, что это как минимум говорит о том Что эти люди не говорят правду Не обозревают ситуацию вокруг меня А, а ты правду просто... говоришь Ты ни одну свою правду не, под... не, подвер... не подверг пруфами То есть если ты что-то заявляешь И что ну, у, тебя, у тебя должны быть какие-то пруфы не? Я тоже могу вот сидеть и говорить ну, блядь, Я миллиардер, у меня хуй 20 сантиметров У меня нет прыщей Что верите? Верите, пацаны? Верьте, потому что я сказал Пруфов не будет опять же Открыто меня ненавидят. И ненавидят меня до такой степени, что даже готовы рисковать своими соцсетями. Да, это основной телеграм-канал выше упомянутого Хесуса. И когда он оставляет ссылку на мой медиаресурс и призывает к репорку, он злостно нарушает правила Твича. А как он может нарушать правила Твича, если ты. ну, забаненный был, если я правильно. За понимаю. которые вообще-то предусмотрен притеснение присутствует развитию активных разнообразных сообществ, серьезных форм оскорбления насилия Рейды со злым э, умыслом. Приведет к мерам отношений соответствующих этой... Притеснение, препятствующее развитию активных... А какие-то тут, тут ничего про репорты не сказано же. Тут какие-то притеснения. Вы можете опять же на паузу поставить, но тут вообще ни слова не сказано а про репорты. Серьезных форм оскорблений и нанесения вреда Тут ничего не сказано про э, э, физчат не чекать Чекаю Я смотрю, просто ну, на что я могу ответить Вы пишете насчет 600 онлайн, я вижу онлайн э, Но конкретно если бы что-то написали, вот, что я мог бы прочитать, я бы прочитал Это пожизненная блокировка А мораль истории простая что бы я ни сделал, что бы я ни сказал Эти люди никогда не скажут правду Эти люди никогда не заметят ничего хорошего да, И тут нужно из игры Уна Просто вот эту зеркальную карточку положить То же самое применимо к тебе Ты никогда не говорил правду, ты никогда не говорил ну, не, не предоставлял никаких пруфов Ни по одной своей ситуации Им нужно до меня доебаться Им нужно меня бить, им нужно всеми силами попытаться испортить мою репутацию да. Потому что им это выгодно Да, потому что ты подсаживаешь наше население на дракоту. блять, любой здравомышленный человек Такого как ты будет нахуй палками пиздить и пытаться сделать так, чтобы ты не продолжал вот эту свою хуйню нести Любой здравомыслящий человек попытается тебе, ну, препятствовать Чтобы ты этого не делал Не приступая к закону, любыми доступными способами Способов у нас не так много, опять же, это Огласка этой ситуации, чтобы государство заметило И, ну, опять же, как бы это страшно не звучало Репорты А выгодно в таком плане? Я думаю, вы уже все поняли Вот, например, часы с бриллиантами За 3 миллиона, серьги за почти 4 миллиона И кольцо той же фирмы А что, если она носит паль? А? Навальный лайф, а что если на государственном служащем просто паленка с Алиэкспрессом? Почти. Никто об этом не задумывался Не, я тебе попишу, так вот, э, вот эти вот разоблачения Когда показывают что-то и говорят ее стоимость У меня всегда просто вот э, Я понимаю, что да, есть коррупция, я этого вообще Не отрицаю, если что, вот просто поймите я Ну, коррупция есть, я прям, ну, это Сто процентов, но в тот же момент, когда Вот эти разоблачения Навального, я смотрю, что вот У а вот часы за столько-то, у этого кольцо за столько-то У меня всегда вопрос, вот, ну Мизулина, я понимаю, вы сейчас скажете, некрасивая Старуха и так далее, но как государственное служащее она довольно-таки молодая и красивая И, ну, чисто в ТИО Возможно, ей кто-то это дарит. Ну, просто ну, это первое, что приходит на ум. Большинство из ее украшений это, возможно, подарки. Другой момент, это, возможно, ну и не оригинал, но это тоже имеет место быть. Да, скорее всего, конечно же, это коррупция какая-то, но просто вот почему-то никто никогда не берет себе в расчет вот эти два фактора. То, что это А подарки, Б, возможно, это не оригинал и с чем-то спутали. Вот я, честно говоря, не совсем понимаю, как вот по этому шикальному качеству, вот этому ебаному шикальному качеству можно понять, что это конкретно вот это кольцо за 3 миллиона потому что тут вот этот вот лепесточек я например вот здесь вот не могу разобрать нигде вот этого лепесточка то есть да это какая-то какая-то штучка но не факт что это именно она то есть тут ну не сто процентов хотя опять же скорее всего это оно но опять же это не сто процентный и как об этом вообще можно говорить 3. Браслет лав, за полтора че не ну браслет пацаны вот мне кажется вот такие блять мне кажется вот таких вот браслетов Вообще она как будто не похожа, кстати, вот на этот браслет. Вот здесь металл как будто толще, да? <laughs> вот этот вот металл, вот здесь конкретно на ее руке на фотке, как будто он толще, чем вот здесь вот металл. Или мне кажется? Или я долбоёб? Но не похоже. Вообще не похоже. Здесь как будто бриллиантики более утоплены. За полтора и колье за полмиллиона. Кстати, Среди... Нормально, в уровень зарплаты за последние 12 месяцев научный сотрудник в России Статистический научный сотрудник должен работать 30 лет, чтобы заработать себе на украшениях Ну вот эта вот манипуляция, типа кто-то должен работать, ну блин, извините меня, да, есть люди, которые зарабатывают много, есть люди, которые зарабатывают мало Извините меня, капитализм и мир несправедливый, блять, вот это претензия нахуй э, Кто-то получает больше, чем кто-то другой, ахуеть разоблачение а, Соболев? Он мне просто нравится, поэтому я его вставил. Просто потому что я люблю Соболева. Прикольно. Все. Ну задумайтесь, что вы делаете? Ну что вы делаете? Ну что вы реально делаете с нашими детьми? Ну что, у вас нет меню своего? Я же не психолог. А вот им нужно быть. Вот как раз таки нужно быть психологом для того, чтобы стоять на этой должности. Уважаемая Мизулина. Что ж, настало время сменить тему и ответить сейчас на бытующее в интернете мнение хейтеров. Поддерживал ли я раньше Россию, а сейчас просто переобулся? Факт. Очень много людей, в том числе жителей Украины, пишут подобные комментарии под постами, связанные со мной, что раньше я был за Россию, но после того, как меня турнули, я резко переобулся. Что ж, я даже не буду ничего говорить, я просто хочу. Ну опять, ну нахуй надо, <laughs> ну типа блядь. Артем Граф делает на меня главное разоблачение, где больше всего пруфов. Я даже не буду, его... ну долбоеб, вы знаете, зачем его смотреть. Но меня обвиняют в том, что я стал русофобом и переобулся, и теперь я на убийство, ну блядь. Я... Даже не знаю, я не хочу об этом говорить. Бля, вот это нахуй один против всех, блять. Опять же, один против своего разума нахуй. Чего вам показать? Несколько клипов годовалой, двухгодовалой давности. Просто взгляните на это. Привет, Кедышка. Ну, слава Украине. Что я могу еще добавить? Здоровые братья украинцы. В общем, я нахожусь в России. Я зашел в украинское заведение. Сейчас закажу себе сало. Тебе просто по фактам разложил. И чё? А я будущее... Давайте даже представим сейчас э, человека, который поддерживает все, что происходит в мире. Поддерживает эту штуку. Ну, зетовцы, вот как э, называется, да? И что, этот человек не может э, факты говорить, что ли? Типа, да. Человек, который поддерживает, возможно, вот нашу власть, может зайти в украинский ресторан, покушать украинского сала. Чё здесь не так? Ну, вот этот вот слава Украине! Ну, до того, как вся СВОшка в вот, этой ситуации началась, в этом никто ничего такого не видел. Типа, прям ну, вот в этой фразе. И это кричали и русские. Ну, типа, плюс чат, если ты из России, ты тоже, ну, может быть, иногда такое говорил. Ну просто по приколу. типа, рофл кек, мем, ты чисто вот сидишь и такой, типа, ну, слава Украине. Ну, до СВО это не считалось чем-то вот плохим. И, честно говоря, я сам не знал еще до СВО, то, что это является своего рода кричалка вот как в, э, во второй мировой войне вот это вот было когда кидали руку к солнцу и кричали определенные слова я, я не знал что вот этот вот, э, такая тема сам не знал и типа поэтому ну ничего плохого не вижу что, то что раньше люди вот так вот могли сейчас ну типа стыдно такое не знать почему твой президент владимир владимирович путин является вором он украл миллиард долларов о себе дворец и о, и жить как король. При христианах, о, гражданах, понял, мы жили в 18 веке. Как вы видите, многим из этих видосов более То есть, как вы видите, я не переобувался. Я, в принципе, свою сторону обозначил позицию еще два года назад. Еще даже до начала войны я уже поддерживал Украину. Да что там что там даже говорить об этих видосах или о чем-то еще? В первое время... Когда... Так, мо... так получается, Мизулина была права? Вот эта ситуация про депортацию, про то, что он предатель, вот это все. Так может быть, получается, пацаны, Мизулина была права? Вот вы не задумывались? Вот мы все такие сидели такие, типа, блять, его несправедливо кикнули, ну просто какую-то надуманную штуку сделали, за что его кикнули? Он же снял видос поддержку российской армии. Так получается, что нет? Получается, что нихуя нет? Получается, Мизулина была права? И за дело, получается, его кикнули? То есть он сейчас вот этим вот своим, то, что он говорит, я всегда был за Украину, получается, он признает то, что, э, ну, все было справедливо, его кикнули? Когда я приехал в Россию в супермаркетах, да, я просил дать мне кулек. Кулек, не пакет. Потому что у нас в Молдове никто не говорит пакет, все говорят кулек. И, соответственно, у людей здесь было очень много привычек обычных с Украины. Вот так вот я перенял такую фразу, как кулек, и постоянно говорю кулек, кулек, кулек. Да, мне даже сейчас легче говорить кулек, нежели пакет. То есть я всю жизнь пользовался украинской мовой, Аргу... ну, не да, и вообще, а не вообще, Многие говорят, а почему ты тогда а, жил в России? Да, блядь, на... да любые русские, мне кажется, также по приколу иногда, ну, типа, шелкает, Ну, типа, блядь, да что ты несешь, типа, такой хуйни. Или, ну, гэкает иногда просто по приколу. Ну, не потому, что, блядь, он украинец или, там, знает украинскую мову, а просто потому, что, блядь, ну, типа, шо? А шо? А -а шо бы и нет. Як не бачу а шо б не грекать? Налоги, спонсировал войну. Во-первых, откуда вы знаете, что я платил налоги? <соц> Ладно, <соц> сука, это... Ну, нормально, нормально. Ну, Но, опять же, ни за что его кикнули, да, пацаны? Но опять же, вот эта вот вся хуйня, типа, блядь, Мизулина просто с ума сошла. Ну, типа, кикнули его по надуманной причине. Ну, блядь, ну, просто так. Сука, не платил налоги, оскорблял постоянно власть, получается. <соценно> постоянно кричал «Слава Украине», как он сам заявляет. Это его слова, это не мои слова, это он сам заявляет, что он кричал «Слава Украине!», то, что он всегда поддерживал Украину, то, что он не платил налоги, и при этом он говорит «Меня ни за что кикнули!» <плодит> Получается, ну я теперь убежден то, что Мизулина не глупая женщина. Я, я, я теперь убежден то, что Мизулина сделала все правильно. Он сам же это подтвердил сейчас, то, что наша власть сделала, все правильно кикнув его. Абсолютно. Вы можете поддерживать там Украину, Россию, не знаю, Казахстан, Луну, Марсиан. Но, ну факт же, он сейчас сам признает то, что кикнули его за дело. Как, как бы вы плохо не относились, возможно, к власти. Получается, сделали все правильно. Не надо оставлять. Давайте взглянем с вами вот на вот это видео. Извиняюсь. Я искренне извиняюсь и хочу выразить поддержку армии России и специальной военной операции. Это совсем недавние события. Блогерша, она там <с interacts> сказала слава Украине на видео. На следующий день слезные извинения и поддержка так называемой СВО. Как вы думаете? Что Это ей... не поддержка СВО. <laughs> Блять, ну ты сука. Сука. Он реально не знает, что значит слава Украине. Опять же, перед украинцами всеми не буду извиняться, но вы должны прекрасно понимать то, что слава Украине, слава России, это та же самая кричалка, как было во Второй мировой войне, когда скидывали руку солнцу. Это то же самое восхваление чего-то конкретно. Вы можете сколько угодно сейчас это тут рофлить, прикалываться, но в данной ситуации, когда вы сами понимаете, что происходит за окном, условно, эта фраза, что в нашей стране является, опять же, националистической, украинцы, возможно, в этом ничего такого плохого не видят, но все-таки... Ну, украинцы, скорее всего, не, не признают Но, опять же, для справедливости ради Я осуждаю, когда и какой-нибудь любой русский кричит э, Слава России Это такая же националистическая хуйня Поэтому я это также осуждаю со стороны России, когда русские это кричит Поэтому не надо, пожалуйста э, э, если, если ты хочешь кого-то спровоцировать Ну, типа, окей Но по факту это вот э, я, я, Короче, вы поняли Ее надоумило извиняться слезы на камеру и из слово Очевидно, сообщение от ее подписчиков, угрозы, запугивания. В общем, вы поняли, так работают спецслужбы Российской mm -hmm. Федерации. Спецслужбы, подписчики, запугивание, спецслужбы Российской Федерации, все правильно. Ну, типа, сам же сказал подписчики. <laughs> Получается, у этой же девочки э, подписчики это спецслужбы. Блять, мне бы таких. Является ли это правильным? Является ли это Я плачу налоги, если что, йоу. Если у меня есть среди подписчиков спецслужбы, я плачу налоги. Йоу. То есть, я, например... я могу доказать, блядь, я нахуй самозанятый, ну, типа, реально, вот, смотри, мой налог, блядь, вот, вот, я, я плачу налоги, глянь, 83к в январе заработал, 5000 налогов э, заплачу, когда оно придет в счет. Я не видел, чтобы она на видео вкинула там Зигу, крикнула Зига там... Осуждаю, нахуй. Какой-то травли, ненависти, фашизму, нацизму Нет, она просто сказала Слава Украине, да Да, потому что это является такой же самой кричалкой Так же, как и слава России, блять Это та же самая кричалка Я не буду сейчас говорить о том, что под Слава Украины делают Самая главная претензия у нашей власти Вот, ну, есть конкретные пруфы, да Кто-то скажет, это единичные случаи Но есть такое, что когда на парадах определенных украинских Дети прям хуярят Прям под вот эту фразу Слава Украине, хуярят руку к солнцу это, ну, для меня, да, для меня это, ну, типа, вот эта вот националистическая фраза. Так же, как и слава России. И, ну, он, походу, этого просто не знает, чем это является. Не спорю, во время русского гимна, да, как бы не совсем уместно, но неужели за это стоит человека запугивать? Да, потому что у нас, по-моему, гимну гимна даже есть отдельная неприкосновенность. То есть под гимн России вроде бы, ну, на церемониях всяких нужно стоять, и, в принципе, ну... В любой стране есть какое-то правило, что к гимну нужно относиться с уважением. То есть нельзя под гим какие-то штуки делать ä, такие. Это определенные меры наказания, там какие-то идут. Я могу ошибаться, но может быть кто-нибудь сейчас ä, не лень будет загуглить. Я уверен, такое процентов есть. То, что под гимн, когда идет гимн, э, нельзя вот всякую такую хуйню делать. За это определенное наказание идет. Да, ладно, плевать, это... И это не только в России, опять же. Там ее запугивают. Я знаю, что в спецслужбе Российской Федерации там люди больные, просто извращенцы. Mm -hmm. Я не знаю, видели вы эту историю. Больные извращенцы, знаешь, профов не будет. Или нет, Но я вам расскажу историю с Алексеем Навальным, когда ему подсадили психа в СИЗО, mm -hmm. который кричит по 12 часов в день, специально рядом с Навальным, чтобы не давать ему сна. То есть его и так закрыли на пожизненно, по беспределу. Алексей Навальный на, не пожизненно. Нельзя... на пожизненно пациента Алексея Навального закрыли. 8 лет пожизненно. Нельзя... Где вы были 8 лет? Я пожизненно сидел в тюрьме преступником, это факт, который каждый из вас с нами понимает, но при этом он сидит на пожизненном сроке в тюрьме. Этого уже достаточно. Навальный преступник, ну, как минимум э, ситуация его с э, вот этот с лесом каким-то там. Ну, типа, <laughs> в чем там, собственно, власть наша не права, конкретно с тем лесом? Ну и его, скажем так, донаты, донаты, я не знаю, может быть, вы не разбирались, но спустя время я интересовался этой хуйней, типа, что там на самом деле с Навальным. И у него донаты конкретно с иностранных кошельков, конкретно вот переводы на то, чтобы он продолжал деятельность. То есть Навальный это вот сейчас вот такое вот модненькое слово иногент. И Навальный это, ну, в прямом смысле иногент. То есть, челу конкретно кидают донаты на его сайте, вот американские спецслужбы, на то, чтобы он продолжал свою деятельность. Просто вот он. Я не говорю, что он прям засланный казачок, чтоб прям засланный. Нет, он просто начал вот эту деятельность, и когда он понял, что идет поддержка с другого континента он на это, собственно, и живет, и весь его штаб, и все-все живет тут вот на поддержку Запада. Это, ну, может быть, вы сейчас не верите, но можете погуглить, посмотреть. Там, типа с пруфами, со всеми переводами, кошельками, когда все это было арестовано. Достаточно, чтобы полностью описать. Или, ну, может быть, кто скажет, да, это просто кто-то решил с Америки задонатить. Ну, я сомневаюсь, что суммы там, в 600 тысяч в несколько миллионов рублей ежемесячно стабильно приходящие. Это какой-то просто. Добродушный человек, миллионер США. Да, блядь, какой миллионер будет поддерживать оппозицию в России? Кому, какому миллионеру это нужно? Скажите мне, пожалуйста. Это просто нелогично. Весь тот беспредел, Миллионеры обычно донатят на всякие благотворительные организации. Безнаказанность, которую испытывают российские органы службы и что там правит, в принципе, это все объясняет. Эта девчонка, Кейрен, в своих извинениях говорит, что поддерживает, еще раз, так называемое СВО. У нее жизнь, как по мне, теперь сломана. Ну, например, то, что в Украину, она никогда в жизни не попадет, это как-то понятно. Она себя, как человек, как блогер, как медийная личность, показала с той стороны, что она поддерживает террор. Она поддерживает. Она поддерживает не террор, она поддерживает специальную военную операцию. Долбоеп тут. Твой. Здесь без беспредел. Она поддерживает убийство мирного населения. <связывая> Ребята, собираю донаты на поддержку э, украинских вооруженных сил. Будем покупать каски и дроны, чтобы убивать еще больше. И при этом у него девочка поддерживает СВО просто вот, ну, именно специальную военную операцию. Не войну, не убийство, а именно СВО. Ну, расшифровка у нас специальная военная операция. То есть она направлена не на убийство людей. <связывая> как минимум в самой сути, вот э, расшифровки СВО. При этом он собирает деньги конкретно на штуки, которые будут убивать людей. Ну, блядь, ну, э, вы не понимаете, это другое. Она поддерживает теракт в Днепро, который был недавно совершен. Она показала то, что я это все поддерживаю, я за наших ребятки, СВО, вперед. Как по мне, она загубила себя как человека, как личность. И загубила не потому, что она этого очень сильно хотела сделать, а просто из-за того, что ее так сильно запугали. Вот это то, что я вам сейчас все описал про эту блогершу, про то, что происходит в России, должно было четко вам ответить на вопрос, а почему же я живу в России и молчал? А вы представьте, если бы я говорил, что было бы. Так устроены российские власти? Идем дальше. Кстати, как он цвет на фоне? Как он цвета на фоне? Стоила ли того поддержка Украины? Давайте ответим на последний, заключительный вопрос. Как вы знаете, я русский блогер, и в основном вся моя аудитория везде русская. На этот ролик, вот этот YouTube ролик в основном будет смотреть моя русская аудитория. Mm -hmm. И да, она понемногу от меня уходит. Она уходит, потому что многие из русской аудитории зомбированы. Зомбированы русской пропагандой. Зомбированы Забированы русской пропагандой, наверное, ну... Здравым смыслом еще. Ну, это так, побочка, чисто. Ну, вот просто смотрим долбоеба, который наебывает людей, рекламирует наркотики. Ну, ну, виноват власть наша, пацаны. Живем в России, слушаем Путина. И когда человек рекламирует наркотики, виноват Путин. Сука. Зомбированный Путиным, поэтому осуждаем рекламу наркотиков. Вот если бы был не Путин, тогда наркотики, счастья, заебись, наверное, по его мнению, было бы. Или что? Или как? Осуждаю эту хуйню, блядь, максимально еще раз. родителями. Они, мягко говоря, не поддерживают мою позицию в поддержке Украины. Мягко говоря, блядь, это долбоеб ебаный. Ты собираешься. Деньги на то чтобы убивать людей как тут можно это поддерживать одно дело когда девочка просто говорит что она поддерживает специальную военную операцию другое дело собирать деньги на то чтобы покупать предметы которые будут убивать людей из россии прекратили со мной общаться потому что они как минимум боятся со мной общаться ну но... Органы власти, потому что Спецслужбы Российской Федерации Нет, с тобой Владимир, просто зашкварно приятный. общаться ты, ты, ты неприкасаемый уже, понимаешь? С тобой общаться, с тобой дружить, с тобой иметь какое-то дело Ты сразу же быть зашкваренным человеком Который связан вот, вот с этой вот хуйней ебучей С рекламой наркотиков, с поддержкой э, убийства И вот это все на голову извращенцы. Я... Если бы у вас была возможность Вы бы общались с Никоглаем, вот как друг Вы бы, вы бы могли искренне быть другом с Никоглаем Вот чтоб, ну, бля, братанчик, блядь, Я вообще тебя поддерживаю, нахуй а, все. Бля, реклама, заебись Украина, заебись, там, вот это все. Это же пиздец какой-то. То дело не в том, что, блядь, боимся власть. Дело в том, что ты, долбоеб. Я потерял много, но я обрел немало. Даже украинская сторона, учитывая всю мою поддержку, не до конца меня принимает. Например, когда я заявил, что а, хочу отправиться в а Интересно, а как, как так получается? Человек запустил себе в Инстаграм историю и говорит, вот вот история, он в террористической бандане. Ну, теперь будешь, наверное, на молдавском разговаривать и только на Молдову стривить. Говорит, что засунет мне в жопу молотов. Как бы, нет, очевидно, э, я понимаю, что везде есть долбоебы. Но вот, и очевидно, я честно понимаю, что этот 16-летний пиздюк, он не засунет мне в жопу молотов, это просто угрозы в интернете, может он хайпит, может он так зарабатывает репутацию. Ну, а Маразм, наверное, не хайпит, не зарабатывает репутацию. То есть украинце, который сидит в маске и говорит, молотов засунет в жопу, он оправдывает, что это единичный случай. Но при этом Маразм... Который делает по сути то же самое, но не так грубо. Гораздо более лайтово. Так он сразу долбоёб и хайпится. Ебать, ты, конечно, лицемерный. Своих друзей, но тем не. Че, очково, да? Когда те молота в жопу хотят засунуть, сразу такой нежненький! Это всего лишь частный случай. Это всего лишь маленький описл. Вот маразм, блять, с Россия. Вот это, блять, проблема. Ну, я все равно отправлюсь в Украину. В любом случае отправлюсь. Я отправлюсь, э, я хотел в Одессу, но теперь я решил, что я пойду в Киев. Проф, Отправлюсь я в Киев не просто так. На моем Twitch канале 29 января <свят> я проведу сбор. Сбор денег на дронов для ЗСУ. Я уже общался с одним человеком из... Дроны. <свят> я не могу себе представить. Е может быть, есть, конечно, такие. Но можете мне показать какой-нибудь российского блогера, не политического, который собирает на... Войнушку, вот прям на войнушку. Не на гуманитарку, а именно на войнушку. На предметы, которые будут убивать людей. Я знаю, что вот есть блогеры, которые собирают на гуманитарку, на кров. Но человека, который собирает на войнушку, вот прям конкретно, на предметы, которые будут убивать людей. Я таких не знаю. Если есть кто-то, скажите, пожалуйста, потому что, ну, это пиздец. Прорекламировать наркоту и при этом еще собирать деньги на убийство это пиздец. ЗСУ. Естественно, я не могу называть фамилии, батальоны и прочее, но я договорился на то, что я передам ему лично в руки 10 дронов в Киеве и сниму это на камеру. То есть я отправляюсь ä, после сборов, которые будут ä, 29 января в Киев, я закуплю дронов и лично в руки ЗСУ передам этих дронов. Сниму это на видео и покажу вам Поэтому, ребятки, очень жду вас на стриме. Сейчас вот еще подмечу такой момент. Этот стрим будет идти до того момента, пока мы не соберем с вами хотя бы полсум. То есть мне нужно 100 тысяч долларов, потому что один дрон стоит в районе от 8 до 10 тысяч. Ой, блять. Надеюсь, он будет стримить бесконечно. Долларов, я обещал им 10 дронов. Мне нужно около 100 тысяч долларов. И пока мы не Это завтра, кстати, стримы, будет... Я не буду выключать этот стрим. То есть, если надо, я буду хоть три дня, блядь, спать на стуле там, и стримить, пока мы не соберем. Потому что я собрался помочь. У меня свободных 100 тысяч долларов не лежит. Но У меня лежит свободные 50 тысяч долларов. То есть, я, я вкину половину от себя и прошу моих зрителей кинуть половину от себя и помочь людям в борьбе с терроризмом. Ребят, не Охуй. Оставайтесь... Помочь людям в борьбе с терроризмом, устраивать террористические штуки. Я, я, ты просто гений, чел. Я, я вахую с этой логики. Ну, типа, собирать деньги на то, чтобы убивать людей, нормально, по его мнению. Ну, а реклами... рекламировать наркоту, нормально. Равнодушными, не оставайтесь с давайте вместе сотворим, так скажем, мировую историю. Станем частью мировой истории, станем частью победы украинского народа против русского террора. Тремаемся, братья, перемога будет за нами. А подводя итоги этого видео, я хочу сказать одно. Не надо слушать дядек в телевизоре, блогеров всяких... Я не слушаю тебя, <с> не, не, не обольщайся. ...российские телеграм-каналы и прочее, ибо вы сами видите, сколько постоянного вранья, сколько постоянных несостыковок и переобуваний у каждого из них. В эти тяжелые времена важно оставаться с холодной головой и принимать решения трезво. Слава Украине! Ой, блядь, я... Я вахую просто, пацаны. Это, это не описать слово. У Мне меня, у меня слов не хватит. Но опять же, Артема Графа проигнорировал просто полностью нахуй. А, хотя это главный человек, который давал самые такие нормальные аргументы в, в его сторону. Больше всего пруфов, каких-то тейков преподносил. А, ну, ты типа рекламировать наркотики норм, по его мнению. Собирать деньги на убийство? Норм, по его мнению. А блогеры при этом не правы. Я вахуе просто капитанешем. Для меня Никоглай, вот, я не думал, что может быть еще хуже, честно. Я вот когда услышал, ну, когда посмотрели видос про то, что он рекламирует эту Мегу, я подумал, ну все, вот теперь-то точно все. А, ну, ниже никуда уже не, не опустится. Оказывается, нет, оказывается, есть еще и вот такое вот. Это пиздец, то есть ролик ни о чем, пруфов никаких нету, ничего он не разъебал, звучит максимально неубедительно. Ни один из стейков я не услышал, не то чтобы не поверил, я даже не услышал ни один из стейков, опровергающий хоть что-то и доказывающий его правоту. Дно пробито, да, правильно, булочка написал, дно пробито. Но как будто вот пробито дно, а под этим дном есть еще дно, а под этим дном есть еще дно, и там еще одно, и еще одно, вот так вот.